Друзья, хочу порекомендовать вам канал Фрайта. Он снимает много различных роликов по GTA 5, CSGO и многое другое. Он хочет набрать 100 подписчиков. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Привет, дорогие друзья, с вами Клатикс. И сегодня мы играем в так. И как вы по названию видео поняли, у нас обновление сегодня. Я сам ничего не знаю, только что он серию, и у меня уже просто денег. Сейчас, челу дам. Денег, сколько там? 10, тысяч, по-моему, не знаю. Сейчас там. Так. 10 еще 10, мне не хватит. Так. Все, больше не могу. сори. Так. Пусть человек идет гуляет, а мы сейчас поедем. Спасибо, пишешь все. Пока так, тут обновление, короче, сам чего не знаю, только зашел на сервер. И тут, короче, можно э, машину, короче, любой там, вас, да, потя построить. И вообще, любой машину можно потя построить. Я сам не знаю, где, где, что, когда, куда. Зачем? Ничего не понимаю, короче. Немного постоянно, так, про обновление все. Я полностью не чекал его. Но я думаю, это около 100. <coughs> и поэтому сейчас поедем. Ой -ой. Продадим вот эту вот машину. Думал еще подрыхтить в некоторых сериях этой машине, но так как у меня один дом, мне придется продавать эту машину. Сори за мой голос, я болею. Так, а мне сейчас надо поехать и чип сохранить. Сейчас скульпт. Всё, теперь мы едем, эту машину продаем. Так, все, давайте продавать эту машину, подбежаем за уголок, и что? продать? Сколько, сколько? Если ставим 600к, ой, 600к, 600к, 0,0,0. 420, окей. 420-000. Сука. все продали. Дниги переедены на ваш банк с ним. Другие даже туда заходить не буду. Потому что сильно через банк надо покупать. Так, мы едем. Я лучше буду сахлона брать. Не на пул, потому что мы уже Что это, блять, было? Что это, блять было? Минукрышка каким-то багом, блять Так, ладно. Респаун. Олю берем. Так, я там говорил? Я уже сбился, что я говорил. А, я не буду брать с в салоне, потому что там как бы уже будет настройки, если я на БУ возьму. А в салоне там все с нуля, поэтому так лучше будет. Так, а где она продается, я не помню. А, сейчас помню, помню. Немного, Мы сейчас берем какую нибудь типа, кашку. Так, что тут есть? Семерка, восьмерка. А где пятерка? Терка зознавай или Не, нет? Наверное, семерку возьмем, да? Махну? Семерка. Не, ну если ее нет, то я покупа семерку. Берем семерку. Цвет. Кажется, мы херена, блять, подберем. Так, синий. Нет, нет. Серый, блять, там вот такой. Вот так вот, вот видите, еле-еле оттенок видно? Так. И Кур 2 будет. А хер Хер с этим. Корон 2. Покупаем семерку, короче, да? Вот семерка, честно говоря. Тун 382. Так, ну похер, куда мы теперь едем? Мы едем в СТО. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Вот, видите, вот этот значок. Тут диски стоят, наверное. Мы сейчас сюда заедем, посмотрим. Тут ли можно ставить или не тут. И как раз этот баллончик. С краской. Сами что не знаю. Так. Сейчас сюда сначала заедем. Вот он туда короче заправляем вот этим хотя нет зачем 95 98 давайте 98 вот это вот ну, ну, топливо и заказать заправляй это не колхоз не пудай дбк поеду... с колхозом еще поеду еще блять еще блять на фару пулячу будет по стоишь так, карту. Так, сейчас заезжаем. И ставим. Я тут еще не был. Тут что, просто перекрасить или ч? Нет, смотри, что ты. А, да, перекраска. Основной дополнительный все понятно. Сейчас сразу заедем, реально не поставим. Ладно, от пятерки еще фары поставлю. поставлю. Блять, какой он, типа. Сука выезжает. Ну, помер, может, еще приходишь какой-нибудь там. Так, бежим. <музык> так, ну все, вот, все, берем. Кирит получше. Вот его. Так получше. Теперь мы едем, куда мы едем? Мы едем чип ставить.